А в сердце ми Амор, это же любовь, а внутри помя шагаются татла, а в сердце ми Амор, знаешь, что ты мой манишь так сильно, ты в душу мою. to me ah Get me, Give